Всем привет! В этом видео мы поговорим об особенностях и преимуществах поставщиков котировок зарубежных бирж, доступных для подключения к торгово-аналитической платформе Atas. Ритмик. Это торговое подключение не требует запуска стороннего программного обеспечения. Также плюсом этого подключения является возможность одновременной работы с пяти компьютеров, имея всего один логин. Недостатком данного подключения является то, что если процессор вашего компьютера сильно загружен, соединение с ритмиком может прерываться. Следует отметить, что после получения доступа к котировкам, вам нужно будет войти в программу AirTrader и принять соглашение. CQG к плюсам использования данного поставщика можно отнести простоту получения доступа к котировкам. Вы с легкостью можете зарегистрировать демо счет CQG на 14 дней прямо из платформы Atas. Особенностью данного подключения является то, что для подключения реального счета к АТАС необходимо, чтобы брокер прописал разрешение подключения вашего торгового счета к платформе Atas. Более подробную инструкцию по подключению вы можете посмотреть на сайте orderflowtrading.ru в нашей базе знаний. Gain Futures Данный брокер предоставляет доступ к котировкам фьючерсов, торгующимся на американском и европейском рынках. Торговая платформа, предоставляемая Gain Futures, бесплатно. Для соединения Gain Futures с платформой AtAS вам необходимо знать логин и пароль, предоставленные брокером. CTS Данная система не поддерживает ордера типа OCO, но имеет опцию серверных стопов. Для соединения сетей с платформой ATAS вам необходимо знать логин и пароль, предоставленные брокером. Данный поставщик предоставляет возможность зарегистрировать демо счет, но обратите внимание, что в этом случае данные котировок будут поступать с задержкой в 30 минут. Interactive Brokers – это американская брокерская компания США. Она предлагает для торговли акции, опционы, фьючерсы и прочие финансовые инструменты. Недостатком этого поставщика будет являться то, что для подключения к Interactive Brokers требуется держать запущенным терминал TVS. К тому же TVS передает через интерфейс не все котировки. Это критично для анализа объемов, поэтому данное подключение советуем использовать только для торговых функций. NinjaTrader – это торговая платформа-брокер. Для подключения ATAS к NinjaTrader требуется держать запущенную программу. Кроме того, для получения котировок в ATAS, для каждого инструмента необходимо держать отдельное развернутое окно графика, если вы используете NinjaTrader 8. Exendt. Данный поставщик предоставляет возможность торговать на всех ликвидных биржах мира. Данная система не поддерживает ордера типа OCO, но имеет опцию серверных стопов. Данный поставщик предоставляет возможность зарегистрировать демо-счет, но обратите внимание, что в этом случае данные котировок будут поступать с задержкой в 15 минут. IQFeed IQFeed является одним из лидеров поставщиков котировок на американском и европейском финансовых рынках. Данная система не является брокером и не предоставляет торговые счета. А стоимость котировок от IQFeed начинается от 50 долларов в месяц. Обращаем ваше внимание, что перед тем, как подключать счет IQFeed к платформе Atas, нужно убедиться, что вы скачали и установили последнюю версию клиентского программного обеспечения IQFeed. Atas-SIM это демо-счет для западных и российских фьючерсов. С помощью ATAS-SIM каждый пользователь ATAS может создать и подключить виртуальный счет, на котором может тестировать свои торговые системы. Обращаем ваше внимание, ATAS-SIM предоставляет возможность торговать на демо-счете, но не предоставляет онлайн-котировки. На этом все.